Всем привет! Я рада видеть вас сегодня на моем канале и сегодня мне в голову пришла очень крутая идея, я такого еще нигде не видела ни у кого, вроде бы ни у кого из блогеров. Сразу скажу, это связано с фикс Прайсом. я думаю, что вы по превью это поняли. Идея заключается вот в чем. Я сегодня поеду в фикс Прайс и куплю там самые, вот прям реально самые дешевые продукты, которые там есть. Это могут быть различные продукты, не только еда какая-то, а что-то и другое, и мы посмотрим, что же можно купить по самой дешевой цене в этом магазинчике. И если вам это видео понравится, то я сниму продолжение, но какое пока не скажу. Приехав в Фикс Прайс, я очень долгое время ходила по этому магазину, потому что просто не знала, что можно купить здесь самого дешевого. Вот вы просто посмотрите на мое растерянное, пухшее утреннее лицо. Это же просто кошмар! Но немножко походив, я все-таки начала находить товары, которые были реально очень дешевыми, начиная от 5 рублей и выше. Даже, по-моему, было что-то дешевле 5 рублей, но что вы узнаете чуточку попозже. И я реально брала все то, что было дешевле 100 рублей. Я уже вернулась из фикс прайса Я купила целый пакет самых дешевых продуктов, которые там были И, мягко сказать, я была очень удивлена тому, что я смогла там найти за эти считанные копейки Внимание, сначала я для вас произнесу произнесу произнесу всю сумму, которую мне обошелся весь этот пакет. Мне это все обошлось в 500 рублей. Целый пакет. В пакете сразу я скажу, очень много всего, и это разные продукты, поэтому я буду их просто доставать, мы будем на них смотреть, мы будем их пробовать, щупать, в общем, делать с ними всякое такое, и потом мы посмотрим и сделаем, наверное, какие-то выводы, а может быть и нет. Начну сразу с канцелярии. Я купила две тетрадки, вот такие вот обычные школьные тетрадки, как бы все их знают, писали в первом классе, там закорючки, буковки, червячки, ползунки, вот это все, каждый знает такие тетрадки, 12-листовая вроде бы как, да, 12 листов, и в общем-то цена за одну такую тетрадку 2 рубля 70 копеек. Следующее, что я купила по самой дешевой цене, это вот такой вот контейнер, контейнер это всегда удобная вещь, которая пригодится в хозяйстве, всегда можно в нее положить завтрак, хотя я даже не знаю, что можно положить в такой маленький контейнер, разве что полезные какие-то фрукты или овощи так чисто для перекуса где-то в школе или на работе. Ну, может быть, котлетку можно сюда присунуть. Этот контейнер стоил 18 рублей 30 копеек. В принципе, для контейнера он очень даже ничего, достаточно плотный, и это такая получается хорошая экономия, потому что обычно контейнеры стоят чуточку дороже, а вот этот дешевый ничем не отличается от дорогого. Я думаю, что время приступить к еде, и я нашла вот такие вот чипсы, московский картофель. Это лисички в сливочном соусе. В принципе, я чипсы не особо ем, а если ем, то ем либо Лейс, либо Принглс. Стоит такая упаковка 13 рублей 70 копеек, что, в принципе, приятная цена, потому что, если мы возьмем ту же упаковку Лейс, которая даст чуть больше, чипсов там будет столько же, сколько и в этой упаковке, потому что она прям, по ощущениям, она почти полностью набита картошечкой. Открываем ее. Можно открыть ее вот так. Плохая была идея, я думала, она пыхнет вверх, но она решила прорвать свой низ. М -м -м, пахнет приятно, таким приятным дошком, я бы сказала. Назвала бы это вот так. Чего ты хочешь понюхать тоже? Ты ж такое не ешь. Давайте попробуем чипсы за 13,70. Знаете, на что похоже? Похоже на лейс со вкусом зелени с луком. Но, в принципе, чипсы вкусные. Мне всегда нравилось в московском картофеле то, что он такой, знаете, чипсы, они мягкие. Значит, Досни... Следующий лот поможет тугосерям, потому что это туалетная бумага за 11 рублей. В последний раз такая туалетная бумага именно такого качества была у меня, когда я жила в деревне в своей маленькой, и туалет у меня был на улице. И я прекрасно помню те чудесные дни, когда ты заходишь в туалет, думаешь о том, хоть бы тебе в него сегодня не провалиться и не утонуть в коричневой массе, но потом ты понимаешь то, что когда ты нанес эту прекрасную туалетную бумагу себе на свои причинные места Она у тебя просто рвется И у тебя получается такой Шоколадный, приятный или не очень черкаш Но не могу сказать, что это плохая туалетная бумага Просто я так понимаю, что она из сырья, Она не какая-то там двухслойная, трехслойная Просто обычная туалетная бумага За 10 рублей, к моему удивлению Я нашла вот такое вот удобрение Для прорастания ваших овощей и, в общем, всякой такой рассады. Не знаю, зачем взяла, просто потому, что это было реально одно из дешевых продуктов. И я говорила, что здесь будут абсолютно разные продукты, поэтому да, не удивляйтесь, вы можете купить за 10 рублей вот такую вот штуку и посадить себе на балконе, скажем так, крепень. Раз уж мы пошли по саду и огороду, то вам непременно к такой вот штуке крепень э, нужна будет вот такая вот емкость, это горшочек, в который сажаются, собственно, ваши растения, и они у вас могут расти, скажем так, на балконе или на подоконнике. Стоит эта штука всего лишь 4 рубля 10 копеек Понимаете, почему я ее взяла? Потому что она очень-очень дешевая И закончим тему сада-огорода Мы с семенами морковки за 7 рублей Так что можно купить себе целый набор юного садовода Засадить в балкон и потом маме устроить сюрприз Сказать, мама, а у меня уже есть морковь Не ожидал увидеть фикс прайси Читос. Я с детства люблю читос, единственный его минус, то что он обычно прилипает к зубам. Я нашла вот такую вот упаковочку за 11 рублей, она нереально маленькая, и тут по ощущениям какие-то внутри хлопышки. Я такого еще никогда не видела, поэтому сейчас вместе с вами мы на это посмотрим, попробуем со вкусом докторской колбасы. Ну реально, пахнет прям докторской-докторской, как будто тут реально колбаска. Ой, ничего себе, да тут какой-то горох козы. Ммм. Прикольно. Очень такой насыщенный вкус колбасы. Очень мало вот этих штук. Ты такую одну засунул, и тебе хочется еще, не хватает. Их только если вот так вот есть так. Классно, что Ну, конечно, да. Прикольная штучка. Особенно, как какой-то снег небольшой, чтобы чисто так, знаете, шел-шел, такой раз-раз закинулся и вкусненько. Нашла также в фикс прайс вот такую вот открыточку. Она стоила 6 рублей 10 копеек. Это как вы поняли, Валентинка. Почему-то на ней написано XO. Но, в общем-то, вот такая вот простая открыточка. На ней можно написать пожелание. И, в принципе, как какая-то дешевая альтернатива дорогим Валентинкам, это очень даже прикольная вещь. Сто лет не ела семечки, но решила их взять, потому что они стоили 16 рублей 60 копеек. Ой, пахнет, как будто это сникерс. Семечки маленькие, обычные, подсолнечные. Я разучилась, есть семечки, алло. Обычные семечки, вообще ни о чем не алло Семечки как семечки Поэтому можно экономить на семечках, покупая такие Удивительный лот из самых дешевых продуктов в фикс Это вот эта штука Напишите в комментариях, догадываетесь ли вы, что это такое Если нет, то это ситечка для раковины Которая ставится туда, где у вас слив И всякая какушка, которая стекает с ваших тарелок Здесь застревает и не засоряется труба Стоит эта штука 6 рублей с копейками Что, в принципе, очень так интересно но я думаю, она недолговечна, потому что она такая пластиковая Еще у нее есть дополнительное применение Это запуск в космос В фикс прайсе я нашла дешевый газированный напиток Напитки из черноголовки, шутки про черную с черной головкой, да, принимается, можете писать в комментарии. Очень смешно, всегда смеюсь, когда слышу пейте без остановки напитки из черноголовки, очень смешно. В общем, стоит такой напиток 16 рублей 60 копеек, газированный, со вкусом тархуна. Я думаю, вы уже поняли, что я не люблю тархун. В детстве я его обожала, но когда выросла, я поняла, что это был обман всей моей жизни, и это было очень невкусно, но... о. Я забыла, как он отвратно воняет каким-то сиропом от кашля. Ну, по цвету он действительно зеленый. Будем считать, что он идеально подойдет к цвету моих волос. Вот знаете, это тот момент, когда время идет, а тархун не меняется. Не понимаю, почему в детстве мне это нравилось, но сейчас, когда я выросла, мне вот вообще этот вкус никакого удовольствия не доставляет. Очень странный. Но как альтернатива напитку очень хороший. Я думаю, что если бы был какой-нибудь другой вкус, а там наверняка был какой-то другой вкус, то было бы очень даже ок. В принципе, даже это вкусный обычный газированный напиток, но просто мне не зашел чисто вкус. Еще один очень дешевый продукт это Чупа-Чупс за 6 рублей с копеечками. Это был самый дешевый чупа-чупс из тех, что там был. Там был еще один в форме то ли кружки пива, то ли чего-то такого. Он стоит 13 рублей, но я не стала его брать. Я взяла тот, что подешевле, потому что суть видео сегодня у нас какая? Самые дешевые продукты из фикс прайса. Небольшая история, как можно облажаться с йогуртом. Взяла такой йогурт и думала о, блин, он такой дешевый. Стоит он 9 рублей с копейками. Но если бы я взяла вот так, а я, дурак, подумал, что за все 4 штучки. Я забыла, что йогурты очень часто любят вот так расчленять и брать по поштучно. Сначала лесные ягоды. Сто лет не ела йогурт. В детстве обожала. Я обычно в них добавляла либо настоящие ягоды, там, которые оставались летом, либо печеньки с печеньем. Йогурт это очень вкусно. Просто попробуйте. Чувствуется то, что йогурт немножко дешевенький, потому что на языке он как будто такой немножко, знаете, как порошочек Но вкусно Никогда не думала, что когда-то куплю себе такую штуку, но сегодня я это сделаю Потому что это был очень дешевый продукт, который стоил 12 рублей с копейками Это баночка для анализов Сюда можно положить ваши пипи, ваши кака и не знаю, что там еще кладут для анализов Может быть, поплевать сюда можно А, еще можно кое-что другое сделать, но об этом нельзя говорить слух, мальчики поймут Тут можно написать фамилию, имя, номер свой и дату. Самое дорогое из того, что здесь есть, это вот этот подарочный пакет, который стоил 27 рублей с копейками. Как бы, в принципе, это приятная цена для такого пакета, потому что обычно подарочные всякие упаковки стоят очень дорого. А тут она такая еще на тему, опять-таки, святого Валентина, все-таки он приближается. Ну и, в принципе, можно даже на день рождения подарить, потому что упаковка такая интересная. Признание в любви подойдет другу подруге, парню, девушке. В принципе, мне нравится такая экономия. И, возможно, когда в следующий раз я кому-то буду дарить какой-то подарок, я пойду в фикс прайс за подобной упаковкой. Все равно эти штуки потом либо переработать даривают, либо выкидывают. За 18 рублей 30 копеек я купила себе влажные салфетки. Влажные салфетки всегда нужны в хозяйстве. Очень часто я их использую для того, чтобы подтирать попу у кота, как бы это печально не звучало. Да, иногда коты немножечко пачкаются. Вот такие вот дешевые продукты я смогла найти в фикс прайс Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите, знали ли вы, что там есть настолько дешевые продукты, и пробовали ли вы что-то из этих продуктов, которые я смогла найти и какой вы вообще не ожидали здесь увидеть. Лично я свои ставки уже сделала. Я не думала, что куплю себе баночку для анализов, вот эту штуку для раковины. В общем, я была очень удивлена. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите. Подписочка на канал, напишите приятный комментарий. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч!